На площадке Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета состоялось открытие программы кадрового резерва президента Республики Татарстан. О целях и задачах программы узнаете далее. Подготовка руководящих кадров высшего эшелона – это главная цель программы кадрового резерва. В рамках учебного процесса слушатели-резервисты проходят стажировки в муниципалитетах и министерствах, а в финале представляют практические проекты, которые в дальнейшем при помощи наставников реализуются в Республике Татарстан. После первой встречи с президентом назначаются кураторы. Это из высших должностных лиц. «Премьер-министр, заместитель государственного совета, это вице-премьеры. За каждым куратором закреплены непосредственные наставники, которые и ведут их в течение этого года» до защиты проекта. В открытии седьмой программы Кадрового резерва принял участие руководитель департамента государственной службы и кадров при президенте Республики Татарстан Александр Белов. Также с лекцией о мастерстве управления выступила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, которая является одной из первых выпускниц программы Кадрового резерва. Слушателями стали 20 участников. Отметим, что изначально желающих попасть в программу было порядка 300 человек. По словам директора школы, на руководящих. В предыдущие должности в предыдущие года было назначено около 60% выпускников. Кадры сегодня решают все. Человеческий капитал никто не отменял, как сказали мудрые люди, что можно все построить, но этим должны руководить люди, подготовленные люди. Сегодняшний посыл президента нашей республики, президента Российской Федерации о том, что кадры нужно готовить заранее. 17 июля для слушателей программы состоится уже первый тренинг. Обучение проходит в течение одного года. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.